Все, все продажи отменены. Я знаю и прекрасно понимаю, что вы хотите научиться находить горячих клиентов, чтобы у вас было еще больше продаж. Но теперь вам продавать вообще ничего не потребуется. Забудьте обо всех нюансах и подводных камнях. Это особенно актуально в том случае, если вы еще пока не хотите или не готовы создавать свое прибыльное дело, нанимать сотрудников и пытаться всегда быть в плюсе. Есть гораздо более легкое и интересное занятие, которое поможет вам заметно улучшить свое материальное положение и легко достигать намеченных целей. Вы можете выполнять различные поручения опытного инфобизнесмена, который желает иметь красиво оформленную группу в соцсети. Простыми словами, ему нужны картинки, за которые он вас, тем не менее, будет очень даже щедро вознаграждать. Справиться с такой задачей под силу даже тому, кто ни разу не имел дело с дизайном и оформлением групп или сайтов. Так как найти того, с кем вы наладите долгое интересное и перспективное сотрудничество? Ответ на этот вопрос ожидает вас по ссылке в описании к данному видео.